ребята и снова всем привет меня зовут аня если вы впервые на моем канале обязательно подпишитесь не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропускать новые ролики ну а сегодня я вам расскажу какую именно дополнительную помощь на детей могут получать украинцы в польше Ну что начнем Граждане Украины, которые приехали в Польшу после 23 февраля, могут получить дополнительную социальную помощь на детей. В первую очередь, украинские родители, которые решили остаться в Польше на время войны, могут получать 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Начисляют их в рамках программы «Семья 500 плюс». Если у родителей двое и более детей, они могут дополнительно получать от 500 до 1000 злотых ежемесячно это позволяет программа семейного опекунского капитала средства дают исключительно на второго и каждого следующего ребенка в возрасте от 12 до 35 месяцев кроме того если ребенок ходит в польский садик или в какой-то детский клуб или за ним присматривает дневная няня то государство будет оплачивать часть расходов на это однако ребенок должен официально быть вписан в реестр сада той же самой няне или клуба. В таком случае польские власти покрывают до 400 злотых и деньги переводят не родителям, а на счет сада, детского клуба или няне. Но эту помощь нельзя получать на тех детей, на которых уже выплачиваются средства в рамках семейного опекунского капитала. Куда и как же подавать заявление на социальную помощь? Онлайн заявление нужно будет предоставить в ВУЗ, платформу услуг электроничных ссылку я оставлю под роликом но пока документы можно заполнять лишь на польском языке тем не менее в правительстве в скором времени обещают что там появятся бланки заявлений и на украинском помощь будут начислять на протяжении всего времени Пока родители находятся на территории Польши. Для этого родители или один родитель должны отвечать следующим критериям: иметь украинское гражданство или мужа и жену украинку, легально находиться в Польше, все украинцы, пересекшие границу после 23 февраля, имеют легальный побыт в Польше в течение следующих 18 месяцев. Иметь ребенка, с которым переехали в Польшу после 23 февраля или уже родили здесь. При оформлении заявки украинцы родители должны предъявить номер песель электронный адрес польский номер телефона и банковский счет в польше хочу отметить что польские банки открывают украинцам счета при наличии минимального пакета документов на этом ребята все желаю вам удачи обязательно ставьте пальчик вверх если это видео вам было полезным но ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике с вами была ваша аня всем пока